Просто, блять из попки достали, блядь, курочки, блядь. Занимаюсь лет шести. С другой стороны, еще 20. то бишь равно 40. Чтобы, если что, быстро подскочить и, и помочь. Все, короче, привет, ребята. Мы, это, собрались уже на этом в зале. Вот, это пятница. Это означает, что вместо влога выходит наикрутейший видос. Со мной, как вы заметили в кадре, будет мой канал мы еще не придумали название еще не создали даже канал будет чистая импровизация так что ссылочка будет здесь уже наверное это надеюсь будет готово все сегодня у нас челлендж из пяти упражнений силовые как у не будем говорить у кого это О. наш это мы придумали бы так что это не имеет значения как правильно рака сказал будет пять упражнений все поделено, все сделано такой мини как соревновательное, проверить нас поделено на части ну вот, так что вторую часть вы можете увидеть по ссылочке в описании на канале у Аркаша. Смотрим, лайком и комменты, там, колокольчики. Да вы все-все прекрасно знаете. Что, я думаю, тогда погнали к первому испытанию. Да. Сейчас все. будет переход к первому испытанию, бля. Все, погнали, бля, мужики. Челуй. Короче, мы переместились в локацию турника. Сейчас будет конечно, номер один. Это, как вы все поняли, подтягивание. Возможно, мы сделаем 1.0, выход силы на 2 сразу же. Ну, короче, мы посмотрим, что будем далее. Всё. Дальше первое упражнение наше это вот подтягивания да, турничок вот эти вот самые подтягивания поэтому что может давай я первый начну ну давай давай я первый начну делаем просто за один подход тогда погнали На количество повторений да просто количество повторений за один подход и все Еще сейчас не будем выкладываться на максимум да. потому что мы все уставшие были да. прошла если... уже рабочая неделя практически еще какая я после ночи еще да. если помните во влоге я еще показал то что мы когда играли в футбик я получил травму это на обоих пальцах у меня мозоли просто нереальные. и плюс еще минус ноготь и ноги забиты так что ребят Андрел, ну я думаю показал я свой уровень о, теперь давайте посмотрим, что Аркаша сделает. <годил> да, давай. Теперь мой подход, блядь, не знаю, постараюсь показать максимальное, максимальный максимум, блядь. Уже размял пальчики, блядь. Пупочка готова, бля. короче, и баша, давайте. Ебать заебался, блядь, просто видели, как струнка тебя блядь. Да, просто ёбнудь, Сейчас, щаблю ща, повешу, отдохну чуть-чуть, ещё сделаю радиоактивный, наверное, хотя чё-то я не понимаю. Девалья, просто последний, блядь, за мать, блядь, в общем, бля, за всех, кто меня любит, блядь, это блядь, был посвящён, блядь, вам, блядь, бля, люблю вас. Короче, мы переходим ко второму челленду. Типа, вот, давай, вот так ты стоишь, и вот здесь вот, здесь. Можно мне вот сюда вставить результаты. Да, вот здесь, короче, Вот здесь будет Аркашин результат, а вот здесь будет мой. Просто... Готово? Да. Ну, короче, вот так вот, ребята. Так, ребята, ну ч, мы уже на диванчике. Я со своим легендарным, наикрутецким первопроходцем Аркадием. Он первый в этой рубрике. Ну вот. Давай, поадим как я и говорил, это будет такое, в формате интервью, что ли? Это будет, так сказать, первое видео со мной, с первым гостем. Это будет отправная точка вообще к нашим победам, к нашим вершинам. Перейдем к нашему опросу. Никита, привет. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, самое первое, наверное, куда ты часто попадаешь. Нет, не, а первый это вообще чем занимаешься? Что тебе нравится сейчас? Чем вообще увлекаешься? Все такое, э, расскажи. Мужики, ну в общем, я ну ладно, мужики и девчонки, кочев, мужики, вот. ну просто меня окружают сейчас одни мужики, вот. одна мужская компанья поупьютая, стом поехал. Так вот, я сейчас учусь на четвертом курсе э, колледжа, да, учусь на педагога я, а, недоволен совершенно этой профессией. Получается, 20-21 год, я сейчас уже заканчиваю учебу, собираюсь идти дальше в универ. Пока не буду говорить, о какую профессию, и это будет совершенно другое вектор направления. Вот. Чем я увлекаюсь? Я сейчас увлекаюсь, так сказать, фриланса, всякими различными движухами, придумывая с моими пацанами различные бизнес-стратегии, таргеты и тому подобное. В общем, нужно как-то поднимать бабок, не хочется ни на кого работать, хочется работать только на себя. Еще активно начал, так сказать, изучать и поглощать информацию в, это, в английском языке. Дальше для учебы, Возможно, вообще я уеду из Рашки, ну, типа, чтобы учиться. А возможно, опять, ну, окончу здесь что-нибудь, в какой-нибудь университет, и потом дальше да, будем двигаться на этом. В сторону Лос-Анджелес или э, в сторону, не знаю, в сторону Франции, в сторону Германии, да. Ну, в общем, куда-нибудь, ну, возможно, мы останемся просто в рашке и будем наводить судьбу здесь, да. будем здесь делать типа, наш бизнес, да. Просто такие грязные дела, были. просто бандиты из 90-х. Короче, мы перешли на второе задание, это жим от груди. Сейчас будет э, у нас легенькая разминочка, потому что, блядь, мы уже очень сильно устали, так сказать от подтягивания этих сранок Будем делать на раз, но, скорее всего, мы не дойдем до максимума Да, вот. потому что у нас нет подстраховки, мы боимся, что нас задушит вот эту вот блядь Да, просто один раз у нас уже такое было, да, даже с подстраховкой быть. хотел сказать, типа, здесь будет кадр, блядь, но, типа, его нет короче, ладно, посмотрим, что будет И еще какие-то блядь юбки над нами смеются блять он в том, блядь, углу, блядь, вообще охуели черти, блядь, драные, блядь. Блядь, вообще, блядь, посмотрите напку на меня, блядь. Теперь сделаю их под всем, блядь. Ну да, может быть, антропетрические данные блядь, побольше будут физически. Ну, блядь, я их просто погнал, я, блядь, все, блядь, удачи мне. Ну, Раз, ну понятно делать. Вообще, блядь, юг я, блядь, не почувствовал, блядь, баная перышка, блядь. Просто, блядь, из попки достали, блядь, курочки, блядь. Вот это блядь, то же самое. Зубочистка, блядь, поковыряться, блядь, в носу просто. Управился он вообще легчайший, так что, я думаю, у меня тоже не состоит никакого труда. да, погнали. Да, повторяюсь, мы... Вообще, мы не занимались около двух трех недель в зале. Мы... У нас не было никакой физической нагрузки. Максимум, там, блядь, походить, блядь, сходить до окея, блять, там сумки, блядь, матери донести, да. Работы... от работы до работы, вот. Ну, короче, 42 сделано, легко по 5 может добавим ну да в районе того все короче сейчас тогда по 5 добавим что давай я теперь первый давай я первый тогда погнал теперь никитос начинает первый блин я не помню сколько сейчас 52 а 52 килограмма 52 с половиной вот но думаю тоже типа по фигне будет сейчас сделать бля я по камере ударил да не ударишь это никитос сделал смотри еще это о мен давай еще ибо тогда... ручки-то затрясись, блядь, как нахуй Как вы, блядь, вермишелька, блядь, называется, блядь Там, Чисто сапагетти-баланеза, блядь Да, кстати, напишите в комментариях, какой вес у меня и какой у Никиты Повторяюсь, а, не, хотя нет, это я не повторяюсь, блядь, я это вообще, блядь, не говорю Я ростом 172, и как вы, блядь, по моей комплекции, да, сними меня, блядь, вдалеке Ой, да, Вот как вы думаете, блядь, сколько я вешу, блядь, пишите в комментах Вот, Никита э, э, ростом 185, если я не ошибаюсь Да-да-да, 185 Вот. Ну, блядь, вы эту дуру видели вообще мощную, блядь, просто такая нахуй, просто, блядь, газель, блядь. Ну, короче, пишите тоже свои догадки в комментариях. Как вообще ты познакомился, блядь, скажем, со спортом? В спорт я пришел вообще очень, очень рано, я, наверное, занимаюсь лет шести. Я сначала ходил на карате в школе четыре года, потом я пошел на вольную борьбу, год туда проходил. Плюс я проходил одновременно с этим, параллельно я ходил на рукопашный бой. Дальше, в пятом вот классе, в начале пятого класса, э, мать меня взяла подругу. Приятно, мамуля. И говорит, что вот все, будешь бегать будешь заниматься легкой атлетикой и все таким образом я попал в легкую атлетику меня туда затянул на целых 6 лет ну моей высоты это, так сказать первый взрослый неподтвержденный мс я вообще бегу все возможные дистанции 60 100 200 400 700 1000 1500 2 косаря 3 5 тысяч. 10 тысяч, 15 тысяч. 20, 21 километр. Ну, короче, вообще практически все, только марафоны только не бегал. А так я вообще бегу все, все возможные дистанции. Как спринт, так горный бег, так и какие-то более стайерские дистанции. А, может у тебя есть сейчас какие-нибудь э, анонсы? Может, что-то сейчас готовишь интересное. А, мы хотим сделать, запилить свои а, видеокурсы по фотомонтажу. В дальнейшем будет и по видеомонтажу, мы еще и сайт сделаем, и вообще все сделаем. Прикол в том, что есть дофига аналогов, но они дерут бешеные бабки с людей. И ну, качество услуги не такое, как у нас будет. У нас будут одни сплошные плюсы и бонусы. Если, если вы захотите узнать поподробнее, тут, не знаю, ну, возможно, мы потом вставим во следующем влоге. Не сейчас точно, потому что он чуть-чуть еще не допилен, не доведен до конца до ума. А так у нас будут одни сплошные бонусы, и мы будем выделяться на, на всей этой серой массе тем, что ну, вот эти вот плюшки вы узнаете дальше. Сейчас мы не будем никаких так сказать, секретов дальше раскрывать. Опять очередной подход. Мы накинули десяточку, сейчас уже здесь получается быть математика десять. И 10, это 20, с другой стороны еще 20, то бишь равно 40, плюс гриф олимпийский, блядь, Максон, блядь, что-то там говорил, по олимпийским нормам, блядь, сделал. Пишите свои догадки в комментариях, сколько такой стоит, блядь, очень много. Так вот, гриф весит 22,5 килограмма, то бишь в сумме у нас получается, блядь, я уже забыл, 62,5 62 Ну, как мы и говорили, вообще просто легчайшая, легчайся. Я просто, блядь, подушка, блядь. Подушка то, блядь, когда, блядь, переворачиваю на холодненькую сторону, блядь, она и то тяжелее, блядь, получается, блядь. Просто пиздец и бафу. Ой, что-то я еще после ночи не отошел спать, что. Да, Никитос вообще Ладно, сегодня, блядь, еще... машина, блядь, вышел на тренировку. блядь, спал 4 часа, блядь, работал всю ночь. Ты со скольки работал Никит? вечера до 10 утра до 10 утра вот, бля. представляете да, еще бы человек пошел бля. поспал 4 часа когда просто подкрепился манный кашка да, и все и вот бы фо по торпеда это бля. все полетело бы на изи ну, я бы еще... да нормально еще в запасе 120 килограмм да. я думаю. Ну, вот, нормально то есть так э, очередное урок у нас математику опять считаем сколько весит гриф помнишь у нас 2 по 15 Равно 30. Еще 2 по 10. Это равно 50 килограм. Плюс гриф половиной То бишь 72 килограмма с половиной. Ну все, сейчас вылезет. Просто легкая. Очень грязно блядь. И вам маленькая подсказка. Я уже поднял больше своего веса, то бишь вы. Короче, блять, рамочки у вас уже сдвинуты очень сильно, блять. Пусть у вас будет с 50 до 72 килограмм. Вот у вас такой диапазон. Пишите в комменты свои догадки, опять-таки, у нас тут будет блять, реально такое шоу. Все, да. сейчас Никитин опять подход. 72 с половиной. Погнали. Легчайшее, легчайшее, легчайшее. Правда, пупок порвал Ну не, на самом деле легко, ничего такого трудного не было. Семьдесят, двадцать с половиной килограмма, на пофиг, мне кажется, сколько мы бы, по четыре бы и сделали бы, если Да, вообще было бы. Ну, а тоже, было бы, кстати, интересно запустить свое да, шоу, если вам понравится, что мы просто будем кого-нибудь приглашать и устраивать такого, типа, как шоу на раз, что ли. Да, среди своих друзей, блядь, да. товарищей, одногруппников, знакомых, одноклассников. Вот, я думаю, это легко сделаем. Главное просто проявите активность, поставьте лайк и напишите коммент, кого следующего может позвать. Мы тогда может согласуем и все сделаем это в формате интервью, В формате шоу такого физического пропагандирующего спор. Короче, меня вот этот ватарю говорил да. все-таки попробовать, это уже серьезная масса, блядь, просто атомная, блядь. Считайте, здесь уже? 2 блина по 15, это 30, 60, 60 килограмм и плюс гриф. Итого 82 килограмма с половиной. Сейчас мы вот смотрим, да. что из этого получится. Мы раньше делали всегда с подстраховкой. Вот, сейчас мы делаем без подстраховки. Я там свой телефон попинал, Ладно, Погнали! Да. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Хорош. Я еще сам снял, блядь, просто, блядь Пупок развязался, блядь Обратно к маме вернулся, блядь, в живот Блин, посмотря, как Аркаша жал Мне что-то кажется, что без страховки я вообще сейчас Нормально так Обосрусь, вот, если можно так выразиться Я думаю, что вот это все сейчас попадает Просто летит Аркаша. Ладно. как Аркаша сказал Здесь 82 килограмма, нет шагу назад Он меня все-таки уговорил вот, и поэтому, что, надо делать? Хоп, поднимай. Выдыхай, выдыхай. Бля, ну похер, бля. Давай, начал отжиматься. Бля. Да не, нормально. Я ее видели, сколько пожалуй. Не, кстати, я чувствовал, что я могу, но потом я просто заржал. Я просто понял, что она падает. Я Риля, я, я, я понял, что она падает, и я такой: "Ну не, это Андрей". два с половиной у меня не получились. Вот, ну ничего, все еще будет. Что, переходим тогда ко второму или ты хочешь еще? Я еще хочу попробовать. Короче, я договорился с Никитой его уломал на эту малыху. 92 килограмма смерти. Это больше меня на. одну... Блин, ладно, не буду говорить. Насколько? потом будет подсказка очень сильная. Вот. Ну, короче, надеюсь, я не умру Если что, блядь, Никита, кидай камеру, блядь, чтобы я не задохнулся. Чтобы, если что, быстро подскочить и помочь. Все, снимаешь? Да, да, да. Да, по удивительно. Да, Блять, вы видели бы мои лицо, блять, просто, блядь... Знаете, вот этого задрута, который... Типа, на, за партой это сидит, на Никита, короче, найдет эту вставку? Кислородное голодание, блять, у меня случилось. Вот так заканчивается наш ролик. В нашей домашней обстановочке. Где только ты, да я. И мне хочется сказать тебе большое спасибо. Большое спасибо за то, что ты поддерживаешь меня, ставишь лайк, подписываешься на канал. И каждый раз, после каждого ролика, ты пишешь комментарий. Спасибо тебе огромное, ты делаешь очень большой вклад в мой контент и в мой канал. К сожалению, концовка не получилась хорошей в зале, много шума. Сами можете заметить по ролику, я корректирую, улучшаю и пытаюсь как-то улучшить это. Ты можешь сейчас задаться вопросом, почему всего два упражнения? Да, все верно, было два упражнения на силу, это подтягивание и жим. Лежа, но остальные упражнения ты можешь увидеть у Аркаши на канале. В это время вышел ролик. Точно такой же. Перейди, посмотри. Э -э тебе должно понравиться. Там, э -э если не понравится, то даже напиши, что не понравилось. Спасибо тебе за просмотр. Спасибо, что уделил пару минут э -э времени мне моему контенту. Надеюсь, что тебе понравилось. Если понравилось, то ставь лайк, подписывайся на канал и пиши комментарий, что улучшать, что делать, что может разнообразить, кого позвать. И как вы помните, в ролике Аркаша сделал вам небольшое такое задание угадать, сколько вешу я и сколько весит он. Предположение ждем в комментарии. Кто будет ближе, вот прям близочка, либо угадает, тот попадет в следующий ролик. Мы ставим э, этот скриншот твоего комментария. Всем хорошего времени суток. С вами был Чипс. <соцентрический кодекс> Ссылочка на него. На все соцсети в описании. Мы тебя крепко обнимаем. И если ты новенький, то добро пожаловать в семью. Всем пока. Оказывается, математика 10 и 10 это 20.